белые огни, Сегодня мы уходим в море прямо, Поговорим за берега твои, Ой-ой-ой, родимая моя, моя, Отец мама, Мне там знакомо каждое окно, Там девочки портовые такие, Ах, так больше мне не пить что ли вино, Ой-ой, и к Лёше мне утюжить мостовые. В Москве же все горланят и гремят. Луна озарена огнем рекламы, Но кто же заменит мне тебя? Ой-ой, родимая моя Одесса-мама, Мы все хватаем звездочек с небес. Наш город гениально все известен, Утес в Лене подельфон Надес, Ой-ой, и Вера Индер Пабель из Одессы самого сфер старик-космополит Лечил в Одессе и нервы В своих трудах он говорит ой, -ой Одесса — это мама номер первый Был Одиссей, бесспорно, Одессит За это вам не может быть сомнения А Сашка Пушкин тем знает что здесь он вспомнил чудного мгновения Мы все... Ты да мне один единственный маяк. Мне жить теперь так грустно и обратно. Ведь жалься, сжалься, мамочка моя. Ой, вы, ой, ой, мамочка, ради меня обратно. Здравствуйте! В эфире программы споемся, друзья. В студии э, Татьяна Визбор и мои сегодняшние гости э, Евгений Данилович Агранович и э, Костромин. Александр Николаевич. Саша, я не ошиблась. Но с тобой мы будем на «ты», а все-таки к Вене Даниловичу будем обращаться более почтительно. Хотя у нас уже за время наших встреч такая сложилась дружеская, я бы сказал даже иногда фамильярная обстановка. Евгений Данилович, я вот хочу даже немножечко зачитать, если буду подглядывать, вы уж меня извините, столько у вас ипостасей, да? Yes. Значит, Евгений Данилович Агранович, советский и российский кинодраматург, сценарист, поэт, прозаик, бард, художник, скульптор, человек, имени которого долгое время почти никто не знал. При этом его песни пела вся страна, а стихи ходили в списках. В частности, это касается вот этой песни «Одесса мамы». Я про другие не буду говорить, пускай это будет неожиданностью для наших телезрителей. Добрый день. Добрый... Здравствуйте. Ну и вот по поводу «Одессы мамы» я знаю, что... Понимаете, его, у меня история. был соавтор в этой <къех> песне «Одесса мама» на два года моложе меня, Борис Смоленский. Прекрасный, талантливый, молодой поэт, но ему не дали раскрыться. Как поэту его убили на фронте, так сказать, он был добровольцем, и он даже не дожил до 20 лет. <къех> я писал о нем что-то, вот оттуда несколько строчек. «Когда шагнул солдат свободы». В смертельный огненный поток его недожитые годы ему недоданные годы не унаследовал никто им облюбованное дело не завершат его друзья его невеста вдовела еще до свадьбы вдовела и не родятся сыновья и только ясно промерцала звезда в холодной вечной мгле о том что жизни меньше стало немного меньше жизни стало на этой горестной земле, Евгений Данович, вот вы человек, который помнит войну. Вы человек, который первого призыва, скажем, да, вот очень скоро мы будем отмечать, и страна будет отмечать 60 лет с начала битвы под Москвой, да, вот 6 декабря, если я правильно помню. Да, это даже, даже немножко может быть раньше. 66. 66, да. Пыль я хотел вам показать, да? Или как? Когда вы начали писать? Вот Я-то я я, я, я знаю, но давайте уже расскажем всем. Ну что, я был добровольцем, значит, как только началась война. Это был такой батальон, добровольческий, комсомольский батальон, где было много студентов, так вот, студенты-добровольцы, комсомольцы и так далее. Вот, у меня был очень честолюбивый, мне жутко хотелось стать командиром отделения. Вот, но вот я не удостоился этой чести. А очень жалко, и вот если бы меня комиссар назначил, командиром отделения. Я так и пошел бы по этой островой части, сейчас перед вами, может быть, сидел бы седой, заслуженный генерал. Но так как такой должности мне не дали, а мне дали должность запевалы, то я и так пошел по этой части, ребята, и до сих пор, как видите, что-то пою. Вот таким путем. Меня назначили запевалы, голос был звонкий, нахальный, одно из этих качеств, я, как видите, сейчас сохранил. А что прикажете петь? Если завтра война, когда нас в бой пошлет, товарищ Талин, там, гремя гром, сверкая блеском и так далее, такая э, победная у нас была, значит, музыка, э, э, грозная, а армия отступала, и это звучало бы очень, так сказать, не, не кстати. Ну, в голове у меня крутились какие-то строки Хипплинга, незадолго перед тем прочитанные, и вот под стук сапог моих товарищей поротия, под их хриплое дыхание, под горечь отступление, если позволите. Вот сама собой как-то возникла мелодия. Я понятия не имел, что я сочиняю музыку, я просто запел. Вот я со мной запел рота. Нигде это не было ни, никак не напечатано, что Своим ходом на своих крылышках песенка, значит, пошла по свету. И говорят, до сих пор где-то в строевых частях. Еще ее поют новобранцы, значит, под марш. День ночь, день ночь, мы идем по Африке. День ночь, день ночь, все по той же Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапов. Отпуск нет, на войне. Счет, счет, счет, счет пулям в кушаке веди, Бог мой, дай сил, обезуметь не совсем. Пыль, пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапов. Отпуска нет на войне Днем все мы тут И не так уж тяжело Но чуть лег брак, Снова только каблуки Пыль, пыль, пыль, пыль От шагающих сапог Отпуска нет на войне ты, ты, ты, пробуй думать о другом Чуть сон взял вверх, задние тебя совнут. Пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог Отпуск нет на войне Я шел сквозь от шесть недель И я глянусь там нет ни тьмы, ни жаровин, ни чертей Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог Отпуска нет на войне Комиссар сказал, хорошо, что строевая песня, Но слова какие-то не наши. Ты бы чего-нибудь, я чего-нибудь уже позже в 10 армии досочинил сочинил в догонку киплинку Несколько куплетиков, позже рифмованных, И проношу нашу отечественную. Май дал приказ, шире шаг и смарша в бой, Но дразнит нас близкий дым передовой. Пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих запомни. Отпуска нет на войне, только вы. Евгений, так, же, говорят, да, с этой песней связана даже какая-то легенда. Вот что-то я слышала, что э, вы, вы ее услышали англичане, потом перевели еще во время войны да, на английский, а потом она вернулась к вам уже переведенная с английского на русский. В общем, какая-то такая катавасия. Что, что ну, гораздо реально легче. было? — Английский ага. перевод уже был у меня в руках, вернее, мой текст был... Переведен с английского, прекрасной переводчицей, он Ишкевич, и сына была такая дама, польско-украинская, очень интеллигентная. Вот. Ну, а на, на Эльбе у нас было три дня свободных когда мы просто так общались, водились, никаких строевых серьезных занятий, войны не было в этот момент. Это вот та самая легендарная встреча на Эльбе, да? да это а, самая а, ан, на союзников, да. И, значит, среди новых знакомых, что мной был один очкарик, который Киплинга знал хорошо. И он сказал, когда я ему на, на ужасной смеси трех языков объяснил, что мы поем песню, пыль и так далее, он сказал, у Киплинга нет песни с таким рефреном. Угу. Вот я вспомнил, что действительно, в оригинале он поет ботинки, башмаки, только, у нас в перевере, только пыль. А у него да, only boots, boots, boots, только только бутс, бутс, бутс. Только бушмаки слышны. Mm -hmm. да? вот. И тогда они запели с нами вместе, потому что, те, кто знал английский текст, mm -hmm. то, э, перевод был сделан этой самой э, красавицей в Ленинграде. В, в э, перевод был сделан эквиритмично. Вот. Так что сразу можно было петь. Ну и однажды, много лет спустя, где-то... Ну, во-первых, значит, ее кто-то пел у меня даже в Москве. Марк Бернес. У меня была единственная пьеса, комедия, которую я, значит, написал. Она шла в Москве э, с большой гордостью. По-моему, 17 раз она вышла, прежде чем ее сняли. Там очень модно было. Все пьесы снимали. Вообще вот, э, э, э, были специалисты, которые закрывали театры. Мы их называли «закройщики», вот, и закройщики. Но моя еще, значит, 17 дней продержалась. Марк ее пел. Мою, значит, вот пыль, то, что я вам сейчас спел, и, и Марк, значит, эм, спел ее очень хорошо, но она не объявлялась в программе никак, э, не то, что меня даже Киблинга не назвали, как автор этой песни, но тем не менее она, значит, шла, вот звучала, наверное, это то, что вот вы слышали. Скажите, а вот э, вы это уже вот ваше знакомство с Бернесом произошло, когда вы уже были э, сценаристом штатным, да, или дублером, да, э, работником дубляжа на студии Горького? Да. Да, вот тогда это да, все. Да, это есть. я там 15 лет проработал. А как вас туда занесло, вот, все-таки, переводить песни, да, да, сделать русские тексты очень известных фильмов? То есть это такая, в принципе, большая ответственность. Ну, как вам сказать, Но ну, это было, казалось, очень легко и весело. Просто я там что-то, по окончании института, куда я вернулся после войны, хотел обязательно доучиться, я доучился, получил диплом, даже красный, вот и работал, меня взяли в газету какую-то, я работал, работал очень хорошо в газете но я что-то пошутил не, неудачно. Просто Если коридоре. вы живой, значит, пошутили вы удачно. В общем, в той степени удачности, которая <laughs> тогда еще... Меня выгнали из газеты, всего-навсего. А на улице меня подобрала э, дама, которая меня знала как поэта до войны. Я вот в районе э, Тверской э, э, Арбата я был известен как э, поэт. А она была таким маленьким редактором на студии Гойкова. И такой работы там было очень много. На экран давать было нечего, шли сплошные картины, или краденные, или найденные, или обмененные. Своих 70 в год. Фильмы быть, шли, да. А. Вот. И поэтому, значит, в дубляже хотели, чтобы песенки переводились тоже для удобства читателей. Работал для меня там, значит, Аркадий Исаакович Значит, Михаил Аргач, -Светлов. Михаил да, Аргач Светлов, конечно, Светлов, Светлов. Светлов. Он заключил договор со студией, получил аванс, который, которому он нашел другое какое-то применение. Вот. В согласно с его тогдашним значит, настроением. Вот. ну И вот он значит, переводил стихи для дубляжа по 14 рублей за строчку. И когда кончилась, подошла та строчка, которая завершала его долг, он взял свою кепочку и ушел. С этого места я принял на него. И стал переводить сам. Ну и, конечно, просто выходили по улице в облаке цитат которыми гремела улица, песенки из возраста любви, Славита Торрес, mm -hmm. из, скажем, «Бродяги», и мне в это время разрешалось не писать в договоре не перевод, песен, а русский текст песен, я должен был написать для студии, что развязывало руки совершенно. Там про любовь, здесь про любовь и так далее. Вот если просто хотите пример без очереди, хотите. Вот, то могу привести из фильма Лолита Торрес песенку, где в оригинале. Значит, ну, это называлась картина «Жених для Лауры». Она юная, прелестная, оживленная, танцует в национальном костюме. И, значит, что-то такое поет, сверкая глазами, и зубками, и улыбками и все прочее. Я посмотрел перевод, какие красавицы растут в наших селах, какие мужественные, значит, парни, какие благодатные виноградники и все прочее, а о себе она только сказала, что она э, невеста, но без приданного, только козочку ей отец подарил, и она вот, а хочет она выйти замуж за кузнеца, больше ничего. Вот. У было достаточно одной этой фразы, остальное, как вы видите, я просто придумал на ту же музыку, на, на какую она пела. Uh -huh. И Зиновий Ефимович Герд за кадром на отыгрышах, когда она просто приплясывала без пения, успевал прочесть эти тексты. А московские певицы просто взяли и значит, пели многие, и были, выходили пластинки большими тиражами. Вот. <плес> Девушка, я из семьи небогатой, Руку свою предложил мне кузнец. Нет у него ни землицы, ни хаты, Только козу подарил мне отец. Все говорят, что с собой не дурная Ручки и ножки, коса и глаза Но проживет ли семья молодая Если в хозяйстве одна лишь коза Я на пригорке стою с морозчиной Честно посу, нашу козу А по шоссе дорогие машины зад и вперед пролетают внизу Шины скрипят, тормозят, каталази Люди выходят и пялят глаза Что же вас тут удивило, зеваки? Верно, рогатая, Это коза Ах, виноват, неполадки палатки в моторе, мне раздаются в ответ голоса. Вечно с машинами этими горе. Именно там, где пасется коза, Милый гуззес я уже не доскую. Можем безбедно прожить мы с тобой. Лишь по ремонту машин в мастерскую возле козы на дороге открой. Вот такой пример. Но я бы хотел вернуться к нашей, так сказать, да, мы прервали какую-то военную тему, а я, ребята, очень, так сказать, об этом мечтал с вами поговорить. Ну вот, мне 88 лет будет, да, через несколько дней. Из них 4 года фронта. И, конечно, так сказать, большая большая уже, так сказать, уже страница моей судьбы, вот связанная с войной. Вот И поэтому мне хотелось бы вам, тем более, чтобы еще приближается очень важный день. Но вот буду петь офицера, расскажу. А сейчас вот хотя бы еще одну фронтовую песенку или про военную. Если позволите, я вам хотел бы спеть. Ну, что мы споем, наверное, мельницу-метелицу, да? Высоко над крышами, на морозе голом. Мельница-метелица. Жернова крути, засыпает улицы ледяным помолом Засыпает милая на моей груди, Весь я сжат отчаянно тонкими руками, Будто отнимает, кто и нельзя отдать, А уста припухшие шепотом ругают. Белят покину теплую кровать Встань, лентяй бессовестный И закрой заслонку Уголь прогорел давно, ведь упустим печь Слышишь, в окна же бьет Словно в губен звонкой Нам тепло в такой мороз надо поберечь Я же ей доказывал, это не опасно И пока мы рядышком не мы, Я еще не знал тогда, что теплом запасся на четыре лютые фронтовые зимы Отболели многие горшие потери Только это все еще ранка, а не шрам И в зарядье новое закажу теперь я Там ищу домишка твой я по вечерам Словно храм-гостиница гордая Россия Мелочь деревянная устул смела и не помнят граждане, кого не спроси я, Где такая улица, где ты тут жила. А церквушка старая чудом уцелела, Есть с кем перемолвиться, помянуть добром. Знать, она окрашена снегом, а не мелом, Прислонись, и вот он тут, веткий старый дом. Аж до крыш засыпана ледяной мукою, Рубленная, тесная, старая Москва. До рассвета мутного, колотя сегоя. Мельница метелится, перчит жирнова. Мельница метелится, перчит жирнова. Вот такая была. Ну, еще если по позволите чуть-чуть повоевать то мы можем еще что-нибудь такое спеть хотя бы. Я хочу, знаете, да? хотим, сейчас, Нет, да. обязательно, обязательно, сейчас да. тоже военная тема. Я хочу э, э, сейчас, чтобы, во-первых, нам, наш режиссер, показал фотографии. Не фотографии, а есть даже есть фотографии, которые вот сейчас вы с орденами, да? Угу. И есть портрет, чтобы вы немножко рассказали о портрете и тоже что-нибудь спели. Вот когда это было? Что это? Кто это рисовал? И там зеленые погоны, вот это да, я ваше зеленые слова, погоны, вспоминаю. Да, Да, это, наверное, надо спеть э, «Поля войны свинцом затеяны». Да? А, а что с портретом-то? А? Кто, кто, кто нарисовал ну, портрет? Ну, портрет рисовал такой же наш брат, э, офицер, но ну, он художник профессиональный, э, Дмитрий Дмитриевич э, Пивоваров. Дим, Димыч Пивоваров, Только художник, значит, был. Вот. И он взял, акварель у него была, значит, он только за часок... Меня, значит, и сделал портрет. И я отвез его домой, мама сохранила. Вот. И вот, видите, теперь значит, такая возможность а там, есть. А там зеленые погоны, это погоны военного времени, да? Зеленые погоны там, да, потому что э, золотые погоны э, на поле боя значит, носить не полагалось, потому что противник видит, да? Вот, это совершенно, так сказать, было запрещено. Вот. А скажите, а вы сейчас ведь со своими однополчанами встречаетесь? Вообще остался кто-то в живых? Ну, очень мало. Вот последнее время я уже почти перестал ходить, хотя я очень их, в общем любил и уважал. Но вот генерал, с тех пор умер наш генерал, который в Москве еще собирал нас. Вот. А, ну, а ребята, значит, ну что, каждый год их становится меньше. Вот. Один не видит, другой не слышит, третий, в общем, так плохо соображает. Вот. Приходишь, они заливаются слезами, кидаются целоваться Женька, потом говорится, слушай, а ты кто? Вот, вот я, Саш Гранович, да. У них черепные ранения, черти, что что Но, однако, эти люди поперли Гудериана от Москвы И, и вообще, так сказать, вышли на Эльбу и, и воевали в Берлине даже Вот эти ребята Так что они сделали очень много добра И, конечно Вот у меня есть 8 строчек которые я читаю как бы от их имени. Ну, конечно, мне никто ничего не поручал, но просто я думаю, что мало сейчас уже осталось людей, которые могут, как я, вот попасть к микрофону и что-то сказать. Вот, тем более от, от лица ветеранов, да еще, может быть, даже и испечь что-то. вот Таких боюсь, что уже не осталось никаких таких чудаков, ребята. ну я совершенно не чувствую себя вправе говорить, как Слуцкий, там, от имени России говорить. Я, может быть, скорее... Я думаю, что я похож просто на помятую трубу, в которую дудит, просто в меня дело. я думаю, вот это вот вся, так сказать, брашка фронтовиков. Казалось, мощь страны неистощима, но знамя славы опустилась в миг. Коррупция, садизм, дедовщина, мы даже не слыхали слов таких. И если для того, чтобы сладить с ними, у вас, сыны мои, не хватит сил, мы наши танки с памятников снимем и мертвых призовем из их могил. Поем. Такого вот, высказывали, значит, по этому поводу. Поля войны, свинцом засеяны, Бегут с пути месеров журавли, а листья сгонки из золота осеннего Как ордена легли на грудь родной земли Когда штыки атаку кончили Шел первый снег и не видел десант Что две снежинки мне спустились на погончики Поздравь, любовь моя, я младший лейтенант Редеет полк, чудят пожарища я вернусь, невредим из огня. А если в слягу здесь придут мои товарищи, то среди них тогда найди себе меня. Ну что, повоюем еще? Повоюем еще. Давайте, да, может быть, просто вернемся к офицерам, а то не хватит у нас времени для самого главного. Ну, вот песню вы такую знаете, ребята, потому что в числе прочих вещей, значит, которые были, а, -а, а еще одну знаменитую песню мы еще успеем спеть, да, потому что мы новые разучили, ребята, песенку специально для вас. Вот. А офицеры, вот ребята, и еще там две-три фразы вот мне я должен был вам сказать о том, что мне поручили ветераны вам сообщить. Это не длинно, но чертовски важно. А песню вот песню вот все говорят, почему же она 35 уже лет? Существует не надоело, э говорят, вот ее поют, значит, исполняют на эстраде вообще все, казалось бы, так просто. Ну вот почему, как автор сам может объяснить? Автор просто вдуматься в текст, в слова. Ну, у нее история интересная очень, вот как она вообще попала на экран и как, как это произошло. Ну, именно эта песня попала на экран очень просто. Вы mm. имеете в виду, наверное, песню... А, а, а, офиц... да. Нет, офицеры просто. А, да. а это просто я действительно ходил на студии Горького по коридорам, я там писал все эти дубляжные песенки из Лолиту Торреса, из Зарат вот. И, и когда надо было написать песню для фильма офицера, который начали снимать, да, то просто и композитор сам, и режиссер э, сказали директору, «Ну вот ходит там, э, Женька, он же все-таки фронтовой парень, то, наверное, он может написать что-нибудь по интонации справедливое для такой песни. Но ну, так она и возникла сразу. Очень хороший музыкант, к сожалению, нет среди нас. Вот Рав Хозак. А песенка, значит, кажется, ее общем, поют, так сказать, и хорошо. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный вой, Стали просто землей и травой Только грозная гордость их Поселилась в сердца в живых Этот вечный огонь нам завещены одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Многих старых друзей узнаю Хоть и мне в двадцати пяти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 То есть целый большой кусок войны, очень важный, тяжелый, с самого начала. В общем, нигде как не упоминается. Считается, что об этом лучше не говорить. Это было что-то неудачное, случайное, там, и так далее. Давай лучше, значит, об этом не, не, не будем упоминать. Ну вот, братцы, я думаю, мы должны все-таки громко сказать, что... Э -э те многие люди, которые не получили, семьи которых не получили даже никакого известия о том, как они погибли, погибли ли и в какое время, и так далее, чуть ли не миллионы людей, ребята, в сорок первом году погибли, погибли бесславно, и считается... По-сталински считалось, что раз сдался в плен, значит, предатель, а, а, а если э, пропал без вести, значит, э, дерется э, на противоположной стороне за Гитлера. Вот такая была, еще была манера. Семьи ничего не получали, а дети в школе э, слышали от соседей по партии, что вот, наверное, твой э, отец там трус или предатель, что вам ничего не прислали, а вот нам вот отца убили, вот пришла похоронка. Вот такая вот, дети бывают жестокие. Я хочу доказать, что все эти люди вовсе не предатели и не изменники. Они сделали огромное дело. Вот они вложили очень большой вклад в нашу победу. Ценой своей жизни. Вот. В результате громадных потерь. Но они сделали самое главное. С Сопоставьте две цифры. Когда по плану Барбаросса значит, Гитлер должен был дойти до Москвы. Кажется, через три недели. Я сейчас не помню. Да? А когда на самом деле почти шесть месяцев. Это очень большое время, ребята. И эти шесть месяцев, когда погибли вот все эти люди, вот, сражаясь в самых невыгодных условиях, очень много дали для победы. Потому что, первое, немец стал немножко не тот, у него пропало маленько его, так сказать, нахальство и амбиции. Потому что так быстро не получалось. И, тоже, и потери были тоже у них. Вот. И это раз. Во-вторых, Во значит, все-таки за это время кто-то же задержал на шесть. Не прокачились немцы, э, как по Европе, э, по нашей родине, да? Mm -hmm. Кто-то задержался на 6 месяцев. За это время выходила на берег Катюша, появились очень многие вот эти самые наши знаменитые Катюши, так? Да? Т-34 танки уже на уральских и на сибирских заводах уже выходили, так сказать, широким строем. И многое другое. Два выпуска лейтенантов, армия, так сказать, как-то пришла в себя. Ну, а и кроме того, уж под самый конец, я, ребята, уж это видел с собственными глазами, появился э, Дедушка Мороз, вот, э, который э, воевал на нашей стороне. Ну, я не буду говорить, что он выиграл войну, но он помог изрядно, должен вам сказать. На пути наступления нам попадались целые островки брошенной немецкой техники, совершенно исправленные, исправленные, но обезвреженный Морозом, потому что э, даже э, боевые машины... Э, и э, огромные грузовики, и орудия, так сказать, они не могли действовать, потому что э, смазка немецких механизмов для нашей погодки не годилась и застывала на нашем морозе, как столярный клей. Понимаете? Это очень существенно было по тем временам. Вот, ребята, так что я хочу, чтобы те люди, у которых за э, зеркалом или за божницей хранятся желтые старые древние ветхие отписки из разных ведомств. Не значится, не стоял да? в списках и так далее, значит, там, безвести и прочее. Я хочу, чтобы все эти ужасные лживые бумажки были публично сожжены, и чтобы вы поняли, что вы своих дедов... И прадедов должны благодарить за подвиг, которые они совершили. Вспоминайте их с благодарностью. Они сделали огромное дело. Вот в свой вклад в победу ценой своей жизни на них внесли очень большое. Вот это я должен был вам сказать. Поем. Да. Чайки-березки. Да? да. Чтобы, когда спроситься... Чтобы повидаться, проститься, Помянуть у бывших ребят. Несколько морских пехотинцев Съехались на тихий парад. Чисто бритых, мытых березы Привезли их в лес за село. Ровно столько в роще березок Сколько здесь бойцов полегло. Однолетки ровного роста Золотой листовой шелестя Чайки — это души матросов, А березки — души солдат. Чайки — это души матросов, А березки — души солдат. Видишь, как светло и сурово Подступил березовый строй. Что же убивают снова Два шакала с бензопилой? В роще не показывать носа И валите живо назад. Чайки — это души матроса, А березки — души солдат. Чайки — это души матросов, А березки — души солдат. Не робей, морская пехота, Списанная Богом в запас. Мы еще решаем чего-то, Остается выбор у нас. Гимнастерки мы и тельняшки, Без козырки и сапоги. Волны наши, окопы наши, Мы солдаты, мы моряки. На крыле рассвет будет розов, На стволе бакровый закат. Чайки — это души матросов, А березки — души солдат. Чайки — это души матросов, Обереги а души солдат. Ну вот теперь основная интрига нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи, это очень известная песня. Вот история о которой <coughs> доносится, значит, такая, что вот когда-то кто-то спел, кто-то услышал. То есть случилось так, что в нужное время, в, вернее в нужном месте в нужное время. Вот вы оказались и не состоялась. Да, но она, собственно говоря, состоялась на, на киноэкране. Да. А вообще она возникла раньше. Вот Она возник, возникла много раньше. И вот мы недавно с Александром Николаевичем что-то сели вспоминать. Стихи военных лет. Ну, сколько лет прошло, наверное, можно признаваться уже. Никого не обидишь, не знаю, кто живых-то остался больше 60 лет. Но была любовь. Вот, то ну, любовь так. Может быть, странно слышать от э, человека э, очкастого с седой гривой такие вот слова, что, оказывается, вот. Э, ну пусть вам это не будет слышно, тогда была любовь очень высокая. Вот она, в принципе, была высокой любовь. Она не была потребительской. Ну, мне совсем не да. странно. Вы а? вообще, вот. Э если как бы не обидеть Евгения Даниловича, ну, бабник, в общем, в хорошем смысле этого слова. Ну, скажем, большой ценитель женской красоты. Даже я, когда звоню Евгению Даниловичу, Саше, домой, я все время представляюсь, одна из ваших любимых женщин. Ну, сказать, что единственное, я не могу, зная, в общем, о количестве прожитых лет Евгений Даниловичу. Это ценится. лес, она очень слушать. Вот, ребята. Так что это гонорар очень высокий за сегодняшнюю передачу. Спасибо. В общем, так, была любовь. След остался какой? Любовь была какая? Она была летчица молодая, девушка, да, девушка молодая, да, ну, в общем, она была летчица, водила она маленький ночной бомбардировщик, так называемый, самолетик У-2, да, русфанер, такая вот, значит, машина, но тоже они гибли, будь здоров, значит, и она геройская, она получила «Золотую звезду» в конце войны, вот. ну, и вот повидаться нам не удавалось, в общем, очень, это было очень трудно. Вот. И вот, значит, такой вот всплыл в память стихотворение, И сейчас, когда, мне кажется, что была предсказана наша судьба в авторской песне, что чрезвычайно интересно. Мне когда-то Павел Антокольский, мой э, учитель, говорил... Обращайся со словом очень осторожно Поэзика — это такая штука Если что-нибудь в стихах эм, упомянешь, Гляди, как раз и исполнится да. Вот такая вещь Вот что-то в этом роде, значит, наверное И происходило Это слишком длинно Я лучше вам эту короткую песенку спою И потом расскажу, что было дальше Мы не встретимся, сказка На кольях колючка густа Бесконечной длины, глубокие, блиндажи и траншеи. Еще крепко засела война в берегах и кустах, Еще не охрипшим воском, говорят батареи. Мы, конечно, не встретимся, жизнь совершенно проста. Есть обычаи и долг, а чудес уже давно не бывало. Мы, конечно, не встретимся, это пустая мечта. Это сердце хотело спастись, эта кровь бурдовала. Стану к югу лицом, грудь навстречу весенним ветрам. Ты сейчас где-то там, в степи горы, леса перекаты. От попытки туда доглянуть, даже больно глазам, Даже губы дрожат, говоря, да чего далекаты. Разве песню сложить, может, дольше она проживет. Мне бы как синего голубя бросит ее в подневесе Она над светом и догонит пути самолет, Запоешь и коснусь твоих уст, не своими, так песней. Вот такая, значит, была штука. Mm -hmm. И что интересно, в общем, я уже так не сочтите за дерзость я, вообще, выполнил все, что я там обещал. Понимаешь? Разве песню сложить? Сложил, да? Бросил, бросил под ними, а свет обойдет? Обошла. Больше, дольше проживет, как видно, да? И так далее. Запоешь и коснусь своих уст. Вот. Таким образом, значит, если хотите знать, свидание состоялось. А песенка, значит, вот сама песенка, да? Через много лет, конечно, она возникла. А песенка перед вами, вот мы ее значит, сейчас и огласим, да? Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуней в стагу ночевал. Что имел, потерял, что любил, не знал. Был я смел и удачлив, а счастье не знал. И насилы меня, как осенний листок. Я менял города и менял имена Дышался я пылью за заморских дорог Где не пахли цветы не блестела луна И курки я запах бросал в океан Проклинал красоту островов и морей и бразильских болот, Малерийный туман, И винов кабаков, И тоску лагерей. зачеркнуть мы всю жизнь И сначала начать Прилететь к ненаглядной Пиуне моей. Да вот только узнает ли Родина моя, Одного из пропавших своих сыновей Я в весеннем лесу пил березовый сок А как эта песня попала на экран вот, в кинофильм «Ошибка резидента»? Тут я нет. помню, между прочим, вот это один из фильмов моего детства. Мне было лет 10-11, и мы с папой отстояли огромную очередь. Это в кинотеатр, тогда он назывался кинотеатр «Россия», когда был вот, премьерный показ и «Ошибка резидента-1» и «Ошибка резидента-2». Большая была очередь. Отец очень хотел, чтобы я этот фильм посмотрел, И, конечно, песня сразу легла на детские уши тут же абсолютно. Потому по, по мелодике и по такой пронзительной любви к родине. Вот, это, да. Нас вообще воспитывали, вот, э, так сказать, как в, в, в патриотизме. Сейчас, к сожалению, вот, не, не, это, этого не происходит. Почему-то я очень переживаю по этому поводу. Мы когда даже, вот тоже хотела вам сказать, вот вы говорили когда, что практически сейчас вот работают всякие пионер, э, отряды детские, да, сейчас уже не пионерские, раньше этим занимались отряды поисковики, там искатели и так далее, да. что находят вот сейчас... Погибших в первые дни э, войны э, солдаты, как они лежат в полном обмундировании. да, и с, с оружием. С оружием, да. То да. есть это, это не люди, которые куда-то бежали, да, как да. вы уже говорили, или что, которые защищали Родину. Я даже когда с папой мы были, э, входили в байдарочные походы очень часто. Вот на реке Угра, э, это кровопролитнейшие бои были. И для нас это было тоже, вот мне где-то было вот от того же возраста, лет 12 э, и нас там много было ребятишек, которые вот со своими родителями ходили на байдарках в майские праздники. И вот как раз там мы находили... Это просто было как, как поле боя, как будто они вчера отсюда ушли. Дело в том, что мы находили винтовки, приклады, вросшие в деревья, каски пробитые пулями, котелки, кружки. И этого было много. Это, это просто вот то, что лежало на поверхностях в этих окопах. То есть тогда это ну, правда это был какой-то 70-какой-то год. Возможно, сейчас такого нет. Это, это Калужская область была. Тоже э, вот, э, такие страшные какие-то военные дни. И мы это помним. И хорошо, что вы есть, и что вы к нам пришли, что вы об этом нам напоминаете когда-то. Потому что это необходимо знать. А вот что касается все-таки этой песни. это очень просто. Как раз в, в данном случае, значит, э, э, это был 56-й год. 56-й год на студии Горького. Я вовсю работала вот на, на этих дубляжных вещах. Меня все знали и любили. Вот. Не сомневаюсь. А, и хотели, значит, э, мне поручить песенку э, для э, фильма, который должен был снимать, и снимал должен был снимать Володя Сухобоков, очень хороший режиссер. Вот, ну, его сейчас уже давно нет среди нас. Я написал песенку. Должен Физ... был ее петь вот эту самую. И должен был ее петь... Э... Марк, Бернес. Марк Бернес. И он ходил по студии и говорил, я курки, я завар бросал я". Нравилось ему так А фильм как назывался? «Ночной патруль», по-моему, да. «Ночной патруль», да? И вот, значит... А начальство решило, что что же мы такие бедные люди, что мы непрофессиональному поэту. А кто он такой? Он у нас вот переводит э, песенки в дуближе. Вот он пусть переводит, он очень хорошо это делает. А тут зачем? Что у нас? Денег нет. Давайте значит, самых лучших э, известных. Да? И нашли и лучших, и известных. У -у -у. И написали они песню. песню никто и не песня помнит. в фильме была. Но оттуда она не сделала шагу вообще никуда. Вот. Вот так. А эту я просто отдал по компаниям по э, гитарам. И она себя 10 лет гуляла, и ее очень все знали, вот с тех пор. Знаете? А потом был дождь на Байкале, а надо было снимать что-то натурное. И вся группа фильма «Приезжайте на Байкал» с Веней Дорманом во главе, сидела в большой, хорошей, холодной бане и с гитарами. А гитара была Люба Земляникина. Она mm -hmm. еще слава богу, жива. Mm -hmm. Я ее на Вене видел на юбилее 90-летие моего старшего брата, она сказала, что напомнила мне, что а и в моей судьбе она как-то участвовала, я не знал. Оказывается, значит, она с пальца научила э, актера, который, ну, который должен был играть главную роль, приехала по заданию э, режиссера, к ножке с гитары и научила его с этой песни. Вот так что, да он, собственно, никогда и не утверждал, что это его. Он угу. просто как-то, ну, не возражал, когда говорили, что ли, да? Вот. Ну, вот таким образом. Но песенка, вот, тем не менее, она все таки как-то Евгений Данилович, у меня есть да? концерт по заявкам, просто мой уже личный. Да. Я хочу, чтобы вы спели «Сабля, любовь». Это одна из моих самых любимых, вот, сонетов даже я по-другому не могу сказать. Честно говоря, я думала, что это написал Шекспир оказалось, что это написал Агранович. Но в общем одно другого стоит. Нет, это да такой мы с ним силы. вместе сидели, Да, вот да? как кто Киплинг, кто Шекспир, да, вот тут... от хорошей компании. Да, да, да. Вот я вот так стараюсь и компанию свою. я вот тоже считаю себя не, неплохой. Вот ваше милое общество, Александр Николаевич, вот, вот мы все ребят по своему у Держать, как саблю тянем мы ее. один к себе за рукоять, другой к себе за острием, один к себе за рукоять, другой к себе за остриет, Любовь, стараясь оттолкнуть, на саблю давим вдвоем, один эфесом другу в грудь, другой под сердце остреем, один эфесом другу в грудь. Другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой Не в силах больше удержать, Когда-нибудь в любви другой Возьмет охотно рукоять. Когда-нибудь в любви другой Возьмет охотно рукоять. И рук, сжимающих металл, Ему ничуть не будет жаль, Как будто он не испытал, Как режет сталь, как ранит сталь, как будто он испытал, Как режет сталь, как ранит сталь. Вот такая и самая. Тогда уже у меня тоже есть заказ, если позволите, да? Так, я спою, я, я любую спою. А? Я для вас любую сейчас спою, В данном случае Заказ у меня к самому нашему сегодня солисту. Mm. Есть, у меня есть любимая песня которая называется лебединая песня. Не потому, что она про лебедей, она, конечно, про людей. От вас не скроешь, понимаете? Вот, ну вот она, она любимая. Я не знаю, наверное, у нас уже мало времени остается. поем конечно, а? поем, поем. Или сфера, есть сфера, еще? Сфера есть. Потому что я еще все-таки хочу, чтобы последнего рыцаря мы с вами захватили, а то, что же такое, угу. скажут, что не были до концерта да? на нашем. Угу. А «Лебединая», она не, не длинная. Она по судьбе длинная, но, в общем, в жизни каждого из нас есть такая разлука. Просто крылья устали А в долине война Ты отстанешь от стаи Улетай же одна И не плачь, я в порядке Прикоснулся к огню Улетай без оглядки Я потом догоню Звезды нас обманули Тым на небо закрыл, это подлая пуля, тяжелей моих крыл, как сверкается, Боже, свет последнего дня. Мне уже не поможешь, улетай без меня. До креста долетели, ты туда, я сюда, что имеем поделим и прощаем всегда. Каждый долю вторую Примет в общей судьбе. Обе смерти беру я, Обе жизни тебе. Ждать конца тут не надо. Нет, пока я живу, Мой полет и отраду Уноси в синеву. Слышишь, выстрел ближе, Видишь вспышки огня. Я тебя ненавижу, улетай. Без меня. Ну, Евгений вот смотрите, а как вообще, у со временем дела я, обстоит. Я а? хотела у вас спросить, чем да. вы сейчас живете? Вы э, по-прежнему делаете вот скульптуры из дерева, допустим, да? Вот что у вас сейчас вот увлекает? Обязательно. Причем, наконец, у меня есть своя крыша над головой. И инструменты. И, в общем, честно говоря, даже таких вот уже очень простых э, житейских, э, ну что ли, бытовых и бюджетных э, э, забот. Mm -hmm. У меня, в общем, сейчас сказать, уже, в общем-то, давно не было там. Как купить там ботинки или шапку, или можно ли купить бутылку хамена. В общем-то, не, общем, да, не проблема. И инструменты, материал сейчас все есть. Чего-нибудь не хватает. Во-первых, немножко таланта, ребята, баловат. да, конечно. Потому что так. скульптура требует очень большой Еще есть чувства, время да. на отшлифовку таланта, вполне еще достаточно. Ну, вот может быть. Вот видите, что-нибудь что так получается. Я хочу вам сказать, да? что ходят легенды о вашей деревянной скульптуре, вот из дерева сделанной... Мальчик, снимающий маску старости. Есть, есть. Это автопортрет? Некоторым образом, да. В смысле, ну, физически не похожи на они не, не стадик, не мальчик, а по содержанию как портрет души, конечно. Потому что перед вами, конечно, вот так спроси, сколько тебе лет, да? Я думаю, лет 15 такой пацан. Вот самое главное вот мироощущение, да, система открытий, да, обманутых доверий. И тем не менее продолжающихся. Евгений вот, Данович, вот на ваш да. 90-летний юбилей, на ваш столетний я сразу выкупаю билеты, зал практически. Потом фу, буду фу, продавать фу. их по спекулятивной цене. Пу-пу-пу. Да, а опасный, мне да. пора прощаться. Да. С вами сегодня были Татьяна Визбор, Александр Костромин и Евгений Данилович Агранович. Он еще сейчас споет песню. Да. Вспоминайте, пожалуйста, нас. И сверившись с программкой, не забудьте вовремя включить телеканал «Ностальгия». Тогда мы обязательно споем вместе. И ваши Спасибо. Песни. Ну все-таки мы можем закончить с последним рыцарем, я надеюсь, да? да? Вот. Ну вот такая любимая песня "Последний рыцарь" на Арбате. С надменным видом феодала взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало. Внизу не видно, что-то лад. Среди прохожей молодежи. Эти друзей мечтает он, галантных юношей, похожих, На рыцарей, плых времен. Последний рыцарь на арбате стоит на доме 35. Он по понапрасну время тратит, других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили, ели, Пресали лихо и хитро. Троллейбус мы. Пересидели, не досидели до ветра Подруга тихая спросила "Заведу рыцарство храня Конечно, ты проводишь, милый, пешком в сокольнике Меня последний на Армаде Стоит на доме 35 Я, Я буду спать в своей кровати, кровати А он вас и может провожать Тут на углу под светофором Один нефмер, смелый тип С большим душевным разговором К прохожей школьнице прилип Она мне крикнуть не посмела, Я понял, что их вам И, возмущенный, до предела Я тут же за угол свернул Последний рыцарь на Арбате 35. Скандалы мне совсем не кстати он А он вас защищать Я в переполненном вагоне Сижу удобно у окна А стоя рядом, тихо стонет Старушка хрупкая одна Я не могу смотреть на это За вас в беде я пустою я вас пишу помочь советом И точный адрес вам даю Последний на арбате Стоит на доме 35 Свое местечко на фасаде Он вам, мадам, готов отдать Конечно, песня вам солгала И краски слишком сгущены Что больше рыцарей не стало вы думать вовсе не должны, за эту шутку не судите, Не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, я назову вам, например, Последний рыцарь на Арбате стоит на пять. Его еще надолго хватит, он годы может простоять, его еще надолго хватит, Он годы может простоять. Последний рыцарь на арвати стоит на доме 35, вот так.